Африка. Книга из серии «Вокруг света». Отправляйся в незабываемое путешествие по Африке, познакомься с африканцами и удивительными животными джунглей, саванны, пустыни, а в пути ты сможешь послушать веселую песенку об Африке, а также голоса зверей, птиц и другие звуки.